Всем привет, это канал Пожарный Порох. В разгар сезона горения сухой травы хочу показать, как можно самому легко сделать устройство для тушения. Если что, этот способ называется захлестывание горящей кромки. Да, на вооружении у пожарных есть РП-18, но иногда удобнее тушить по-другому, ну или комбинированно. Как я понял, их везде называют по-разному. Машка, осьминожка, швабра, тушилка. Мы называем палка-махалка. Приступим. Нам понадобится два куска рукава диаметром 77 и 4 куска диаметром 51. Размером примерно 60-70 сантиметров. Два черенка лучше брать толще, чтобы они не сломались от ударов. Канцелярский нож, шуруповерт, саморезы, 30-35 с пресс-шайбой. Лучше брать без сверла. Берем куски рукавов и распускаем вдоль. Стараемся более-менее ровно, очень аккуратно, чтобы не порезаться. После распуска рукавов берем 2,51 и 1,77, насаживаем на черенок сантиметров на 15-20, подгибаем край и прокручиваем все это дело саморезами. Ну вот, мы имеем две палки-махалки. Если вот так все готово, то это займет буквально 15 минут. Хотелось показать одну из таких палок, которую мы делали в прошлом году. В принципе, она отпахала сезон и этот, наверное, отслужит хорошо. В ней видно, что она почернела, латок с местами поотвалился, самые резы подвыкрутились, кстати, последнее мы исправили. Но она полностью в рабочем состоянии, в общем, вы видите все сами. Надеюсь, получилось полезное видео. Видео с использованием палок-махалок будет чуть позже на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям о канале, это будет очень хорошей поддержкой. Всем спасибо и увидимся на канале.